Уважаемые друзья, в связи с разговорами о закрытии Ютуба просим вас обязательно подписаться на наши каналы ВКонтакте и в Телеграме. Вы видите QR-коды на экране или по ссылке под видео. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. И сегодня мы с вами осветим вопрос восстановления пионерии в нашем общественном движении или в социальной среде. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Прошла информация в Комсомольской правде, что есть предложение на 19 мая, когда будет собираться, так скажем, детская элита, около тысячи человек или больше, на таком собрании или на, на костре, видимо, то будет объявлено о создании вновь созданной пионерской организации России. Я как член пионерии... И как член октября, помню, как в 1964 году меня принимали в пиани... Ой, вернее, в октябрят. Нам давали такую звездочку, где был Владимир Ильич Ленин в центре. И мы очень гордились, что мы октябрята. А через 4 года нас принимали в пионеры. То есть пионерская организация служила, так скажем, основой для подготовки в комсомольскую организацию. А комсомольская организация служила и, так скажем, школой подготовки человека в коммунистическую партию. Вот этот весь путь я прошел, могу поделиться с вами. Возможно ли сегодня восстановление пионерской организации в нашей стране? Я думаю, что возможно, но, видимо, на других каких-то принципах. А принципы это были единые. Ведь партией была у нас ум, честь и совесть. Это характерно всем философским движением, философским концепциям. И это была действительно идеология, в основе которой лежала нравственность, труд на благо общества. И общественное всегда было приоритетом перед личным. И это характерно для русской цивилизации. И сегодня когда есть посыл, такой посыл верхний, то есть от ластных каких-то структур, а не нижний, потому что вы видите, как, например, бессмертный полк вдруг набрал такую мощь, массовые мероприятия и слезы у всех на глазах стояли, потому что это соединение с нашими предками. А восстановить пионерию, на каком принципе мы будем восстанавливать пионерию? Что это такое? Какова идеология будет пионерской организации? Для кого она и для чего она? Если мы возьмем Советский Союз и полностью повторим то, что было, то сегодня это воспримется, видимо, детьми не очень хорошо. Ведь пионерии что мы делали? 19 мая, день пионерии, мы всей школы, вот у нас была Клишевская школа, всей школы с преподавателями, и с некоторыми родителями выходили в лес. Вот у нас лес недалече был. И мы там жгли костры, пели песни. И это было интересно и воодушевляло, соединяло нас как друзей. Учителя, они кем нам являлись? Наставниками, наставниками в нашей жизни. Не просто дать навыки умения и чему-то обучить. А вспоминаем Льва Николаевича Толстого что прежде чем чему-либо научить ребенка, нужно научить его нравственным устоям. Нравственные устои, которые мы выпустили. Вот посмотрите, ознакомьтесь с ними. Живете ли вы по нравственным устоям, которые являются основой жизни общества? Основой всего должно быть законодательство, Не просто законы, запрещающие что-либо делать. Это в душе русской всегда жило жить по совести, а просто нужно понимать тогда, что мы хотим сделать из детей. Нужно менять школу, которая развалилась, по сути дела. Цифровизаторы так постарались, что у нас детей сегодняшних не осталось нормальных. Несмотря на это, вот мне недавечая дочь сказала, что в Химках открылась школа, которая занимается с начальной школы по сталинским учебникам и это правильно риторика логика образы те которые соединяли детей с природой с пониманием окружающего мир а главное восстановление отношений между собой дружеских вот что было в основе нашей советской школы и русской школы потому как пионерия она должна готовить детей к чему? Как раз основам нравственности, дружбы, соединению, любви к родине. Вот чему должна следовать пионерская организация, ее цели, задачи и миссия. Поэтому я думаю, что это важное значение. И мы приложим к этому все усилия, как члены нашего общества, как люди. И вот открывая, надеюсь, что мы откроем скоро, Библиотеку имени Льва Николаевича Толстого, где соберем всю литературу, посвященную воспитанию, нравственности, логике, риторике. И то, что мы готовили ту же начальную школу, которая готова и которую мы, надеюсь, все-таки воплотим в жизнь на той же площадке, которую мы создаем в Ивановской области. Наши зрители задают, вот, по, комментируют наше видео по псиоружию. И задают вопрос, как приобрести антенну для многоквартирного дома, какая антенна для многоквартирного дома подойдет. Еще раз повторяю, что NTIP у нас нейтрализатор техногенных излучений работает до полутора километров в радиусе. Это большая антенна, но она дорогая. Ну, чуть более 500 тысяч рублей можно приехать на наш склад который находится в москве адрес вы узнаете в магазине и приедете можете приобрести лично Итак, вернемся к созданию пионерской организации возможно ли сегодня создать пионерскую организацию ну видимо да возможно как впрочем было движение наше сверху которую спустили но ведь это не жизнеспособно, если это будет навязываться сверху в приказном порядке. Детям надо дать что? Идею. Идею и смысл создания данной организации. Если это будет сделано, то тогда возможно создать пионерскую организацию, восстановить пионерские дружины, которые будут отрядом подготовки для комсомола, подготовки для взрослой жизни для того, чтобы сохранить нашу родину, для того, чтобы быть нравственно чистыми, для того, чтобы элементарно выжить в этих условиях, создавая дружеские дружины, чтобы дети понимали, к чему эта организация, зачем она. Мы раньше что делали? Собирали металлолом, собирали макулатуру, убирали дворы, убирали леса. Вся эта деятельность была целесообразна. И если сегодня, я вот надеялся, когда у нас шестая школа обратилась ко мне, как к экологическому центру, затем ну, за помощью, я написал программу, которая у нас есть и по экологии, и по, так скажем, нравственному воспитанию, и к школу почему-то отказалась. А я так надеялся, что мы нашу территорию, вот эту залинейную, лес, который у нас прекрасный, цаговский, приведем в порядок, и чтобы это было местом отдыха для всех живущих в, на этой территории. Но, к сожалению, ни учителя, ни директор почему-то прекратили с нами общаться. К сожалению, вообще школа стала закрытым учреждением, куда никого не пускают. Только сегодня, слава богу, начали проводиться родительские собрания в школах. И нужно убрать оттуда всю эту мусор, которую сегодня туда завезли, в виде рамок. Нужно восстановить родительские комитеты в полной мере. Нужно проводить родительские собрания. И нужно детям показать, что они могут сделать в нашей стране. А силы это огромная. Я просто помню, что мы в детстве, когда нам было от 6 до 10 лет, и строили стадионы, и строили сараи. И убирали, и пасли коров, и катались на лошадях, и пасли те же, же табуны. То есть дети это сила. Поэтому я думаю, что это возможно. Итак, с вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. До свидания.